Привет. Пусть Егова будет с вами. Сегодня я хочу рассказать про маленькие круглые щиты Еговы. Вот, например, земляника. Она вот маленькая и круглая. Это и есть маленькие круглые щиты Еговы. Почему они являются щитами? почему они именно маленькие и круглые ну вот потому что они вот круглые привет пусть ягова будет с вами сегодня я хочу показать вам настоящие стрелы Яговы. вот они это настоящие стрелы ягова и вы должны понять вот для чего Бог Ягова создал эти стрелы. А если вы не будете понимать об этих стрелах, то Ягова сделает свои стрелы огненными. Приветствую! Сегодня я хочу рассказать про каменный уголь, что это изолятор молнии. Если вы смотрите этот канал первый раз,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 разные вирусы уничтожает а почему именно в природе создается такая такой обильная ну, озонация да потому что это все происходит когда идет дождь в холоде именно из-за холода когда у людей охлаждаются половые органы у них начинается вырабатываться гормон дегидротестерон. Она вырабатывается в половых органах, а тестостерон вырабатывается надпочечником и надпочечник, который вырабатывает тестостерон. И, и, и весь этот тестостерон она полностью превращает в дегидротестостерон. Дегидротестостерон отключает иммунную систему. Для этого есть две причины, у ну, которых я знаю. Первая причина это беременность. То есть женщина может забеременеть от другого человека, ну то есть от мужчины, да, только тогда, когда у нее много дегидротестерона. То есть это во время дождя в изоляторе молнии. И в это время они могут заболеть, потому что у них нет иммунной системы. И, и, и, потому что, и чтобы они не заболели, происходит сильная озонация и как бы полная дезинфекция. Да? Вот. И вторая причина. Почему это нужно? Ну почему нужен дегидротестистерон. Дегидротистерон нужен еще для омоложения. То есть. Новые клетки, новые рынка происходят с помощью этих разных химических соединений там. И чтобы иммунитет не разрушал, вот вновь строящиеся ну вот, клетки. Да, для этого нужно, чтобы на короткое время был отключен иммунитет. Вот эти, эти две два причины, почему именно Бог сделал так, чтобы у человека отключался иммунная система. А, а что такое иммунная система? Иммунная система – это бактерии, которые разрушают э, любые чужеродные э, вот такие э, информации, то есть РНК. да? Даже если у человека вошло какое-нибудь чужеродный рынка, иммунная система начинает разрушать собственные клетки человека, то есть иммунитет может убить человека. Вот. Но это уже отдельная тема, но я бы хотел еще более рассказать про изолятор молнии. Вот. Вот этот дегидротистерон, он э, меняет сознание человека. То есть э, человек, у человека вырастает желание плоти, да? Но он уже начинает как бы искать себе половину. То есть начинает искать себе половину. И, и все это происходит, да? в изоляторе молнии. Ну, ночью, когда идет дождь, холодно, и все светится, то есть в абсолютной темноте люди начинают светиться. Вот, брови, борода, усы, все это начинает светиться, и люди как бы женщина и мужчины встречаются, и как бы они создают нового человека, да? Вот. Но создание дегидротестестерона тратит тестистерон. Потому что из тестостерона создается гидротестестерон. И при создании гидротестестерона из тестистерона тратится полностью тестистерон. То есть у человека не остается тестостерона, То есть у человека вообще нет гормона радости. Из-за этого он может быть очень злым, потому что ему уже ничего не будет, ничего не будет радовать. Он будет злым, очень злым. И поэтому Бог его предвидев все это, заранее сделал так, чтобы люди боялись. Бога. И отходили от этих вот этих злых дел. Поэтому он дал людям э, законы. Но все равно даже после этого люди могут сделать какие-нибудь неправильные шаги. Да? Э, э, какие-нибудь согрешения, преступления. Поэтому. Предвидя это, Бог отправил на землю Своего Сына, Иешуа Машьяха, и Он учил людей, как э, любить Бога, как любить своих ближних, и Его убили, то есть э, Он принес Себя жертву вместо э, нас, вместо наших грехов, которых мы будем совершать в будущем и которые совершаем сейчас. И таким образом, Ишуа Машьях умер за грехи этого мира. Таким образом, Бог примиряет мир Собой. Поэтому изолятор, молнии, каменный уголь, технологии Яговы Бога – это завершающий этап благой вести. То есть каменный уголь, изолятор, молнии это и есть царство Бога. Царство ягова Бога. Это царство ягова который проповедовал Ишуа Машиах. Свидетели ягова проповедуют об имени Ишуа Машиах. То есть сейчас мы приближаемся, приближаемся Заключительный этап, но это будет происходить не сразу, а очень утомительно и долго. Потому что э, люди не понимают, что такое изолятор молнии, потому что их с детства учили э, о, о, ну, о другом. Например, о том, что растения создают кислород из углекислого газа о том что каменный уголь это отложение там, растений неф был образован из жира животных вот то есть то есть люди не понимают потому что они не знают они знают потому что они не хотят в это вникать и вот еще что нужно сделать вы все равно будете использовать эти технологии то есть технологии изолятора молнии то есть все равно вы будете использовать аппараты омолаживающие потому что человечество уже перестанет умирать даже уже с сегодняшнего дня вы можете перестать стареть Просто вам нужно одеть теплые трусы, теплые носки, и у вас будет образовываться много гормона тестостерона. И этот тестостерон будет давать вам ну, то есть радость. А если вы будете ходить ну, то есть в одних штанах, в одних трусах, в одних носках, в, холодном, в холодной ботинке и гулять по улице, где ветер у вас обязательно будет образовываться гормон дегидротестостерон, и вам все будет как бы не радостным, день будет не потому что у вас не будет гормона радости. Из-за этого можете пойти купить в магазине алкоголь, ну как-то быть радостным на это как бы все неправильно а оказывается рецепт просто, ну для чтобы радость чтобы быть радостным надо всегда одеваться тепло вот. но при этом нужно понимать что ваш иммунитет будет очень сильным И если у вас начнется какая-нибудь болезнь потому что вы ходили ну как бы без иммунитета и иммунитет начнет как бы уничтожать вот эти болезни то вы можете прибегнуть таким методом как этот как антибиотики да антибиотики принимать не стоит потому что из-за них вы можете умереть от рака потому что Побочные действия, отсутствие иммунитета Это канди, кандида, кандидоз вот. Поэтому если вы заболеете сильно То можете вновь снять теплые трусы теплые носки И тогда вы перестанете Ну как бы болеть да Потому что у вас иммунитет обратно выключиться, а потом обратно нужно одеть. И тогда уже вы вы не будете болеть, потому что, когда вы начали ну болеть, э, иммунитет уже знает, с, э, с чем бороться. И когда иммунитет отключается, потом обратно включается, вы получаете как бы прививку от этой болезни, и уже не будете болеть. Вот. Э, когда у вас Поднимается температура. Температура поднимается для одной цели. Чтобы повысить температуру тела, а при повышении температуры тела выходит водород от гидридов. Да? Этот водород уничтожает гидроксила радикала. Гидроксилорадикал выходит.. От перекиси водорода. Перекись водорода выходит от иммунных клеток. Иммунные клетки дают этот перекись водорода, чтобы разрушить. Опять же, с помощью перекиси водорода. И иммунная система понимает, что выпускается много перекиси водорода, поэтому начинает нагревать тело человека. Почему иммунитет нагревает тело человека? Потому что именно при нагреве выходит из гидридов водороды. Водороды нужны для борьбы с свободными радикалами. ОА. OH. ОА OH выходит, когда есть перекись водорода. А перекись водорода нужен для того, чтобы уничтожать чужеродные элементы, даже кровь чужого человека. Вот. Еще есть такие аппараты, ну это, это я рассказал про трусы, а есть еще такие аппараты, как осу, аппарат снимающий усталость. Это два электрода, которые через тебя тянут электроны и от ног тянут водород, да? Этот водород э входит в человека и разрушает эти гидроксилы радикалы. Я положил одну ногу в плюс, другую ногу в минус. При этом что происходит? Электричество с батарейки с одного таза через воду проникает в меня, через меня идет в другой таз. Поэтому плюс притягивает минусовые молекулы в воду. Таким образом все свободные радикалы, анионы, они, они идут к плюсу, а все тяжелые металлы, они идут к минусу. Но чтобы увеличить эффективность, мы сюда бросаем древесные угли. Вот так. Берем, бросаем, сидим и бросаем. А есть еще аппарат омолаживающий. Это чистая технология изолятора молнии. То есть точная копия. да. Там тоже включается генератор высокого напряжения. Создается внутри водород. И энергия выходит от волос и отрицательные электроны притягивают к водорода. Так стимулируется кровь, столовая клетка и человек как бы омолаживается для этого нужно выдержать более 4 часов 5-7 часов этот аппарат как бы работает на высоком напряжении для стимуляции крови под волосами для этого нам нужен генератор высокого напряжения плюсовая и Вода, обогащенная водородом. И через 4 часа по книге американских э, из, издателей... Э, И когда энергия молнии вылетает от волос, э, она под волосами начинает стимулировать кровь в течение 7 часов превращает ее в клетку. То есть есть вот такая научная книга, где говорится, что когда энергия проходит через вот через кровь, она постепенно кровь превращается в индуцированную кровь, то есть стволовую клетку. Там была лаборатория, где проводили исследования над индуцированием человеческой крови. И у них получилось примерно индуцировать через электроды в течение 4 часов. А мои исследования о изоляторе каменного угля показали, что э, молнии на изоляторе происходят примерно 7 часов. Подражая этому изолятору молнии, создавал статические э, генераторы, чтобы мои волосы вставали дыбом и под ногами пускал много катионов водорода, аниона гидрокарбоната, чтобы максимально приблизить эффект каменного угля. Ну после этого у меня появились какие-то странные белые пятна на коже. Вот, например, вот, вот здесь. А еще есть вот, странные пятна в ногах в обоих ногах, где я вставил таз с водой, где было много водорода. Здесь еще в этой технологии используются гормоны, а именно гормон тестостерон, тестостерон и гормон дегидротестерон. То есть, если человек э, ходит постоянно в тепле, у него много тестостерона. А когда идет дождь, у него появляется много дегидротестостерона. Вот. И когда вы будете стоять на аппарате омолаживающем, э, вы должны стоять в холоде. И именно в этом холоде образуется гормон дегидротестостерона, из тестостерона. То есть... Сначала у вас будет гормон, ну как гормон желаний, да. А после этого у вас не будет гормона радости. Вот. Это самое опасное, что есть в этом, в технологии изолятора молнии и каменный уголь. Поэтому именно, именно по этой причине нужно изучать священное писание, перевод наука мира чтобы научиться контролировать себя, ну, ну то есть свой мозг, да. Но это еще не все. Даже если вы научились контролировать себя, то то, что вы смотрите в телевизоре, в YouTube, в, этом, в разных приложениях, все это будет э, входить и мешать вам как бы быть нормальным человеком, да, то есть именно гормон дегидротестерон она побуждает человека как бы действовать, а человек действует от того, что он знает, да, поэтому я рекомендую, если вы будете проникать в изолятор молнии, то есть в царство Бога, то вам нужно отказаться от просмотра телевизора, от просмотра кино, то есть отказаться от всего, то есть что предлагает этот мир, потому что она разрушает как бы человечность, ну, делает человека злым, да. И, и все это происходит, когда у человека много гормона радости, он обучается всему этому, он смотрит, и ему как бы это не мешает, да? Но когда у человека образуется гормон дегидротестестрион, он уже начинает думать совсем по-другому. И то, что он смотрел злые фильмы, может войти в его голову. Поэтому нужно перестать уже смотреть и телевизор и кино и вообще все все злое потому что если вы не изменитесь вы все равно не сможете как бы выжить в изоляторе молнии каменный уголь то есть каменный уголь дает вам бессмертие, вечную жизнь вы бы вы не будете стареть если даже будут поврежденные органы, они, они восстановятся. Но э, чтобы использовать это, вам обязательно нужно э, э, как бы изучать, э, то есть проникать в новые сферы жизни, то есть э, учить священное писание. И отказаться от старого то есть от просмотра телевизора кино и тому подобное вот еще что такое каменный уголь изолятор молнии <coughs> каменный изолятор каменный уголь это изолятор молнии и энергия которая распространяется по поверхности земли она замыкает древесные угли энергия молнии замыкает Древесные угли вот. Точно так же мы видим, что здесь выходит водород И теперь я хочу показать, что это именно водород Пучем, Путем сжигания водорода Водород я буду сжигать прямо здесь Доказывая, что это чистый водород Мы видим, что здесь водород не взрывается, а горит. Значит, это чистый водород, атомарный. То есть, это никакой не газ Брауна, а именно водород. Если был бы газ Брауна, она бы взорвалась. Когда замыкаются древесные угли с дождевой водой, происходит создание новых гидрокарбонатов. То есть углерод, водный углерод <coughs> и создается атомарный водород. Атомарный водород сохраняется в атомарном состоянии, если есть плюсовое статическое напряжение. А энергия молнии это и есть плюсовая статическая энергия. То есть вся земля по, по всей поверхности Земли будет атомарный водород. Атомарный водород соединяется с любой, с любой молекулой. Ну, с любой активной молекулой. Если она не находит этой активной молекулы, она соединяется между собой. То есть два атомарных водорода соединяются и создают молекулярный водород. Вот. Когда идет дождь, начинают расти грибы, да? Гриб своей шляпой сохраняет водород, который поднимается. И таким образом ядовитые грибы становятся съедобными. То есть гидрид это, это тяжелый металл. То есть пустой гидрид это яд, да. А, а полный гидрид, то есть с водородом, она уже не яд, а антиоксиданты, да. Вот. Это, по-моему, удивительно. Ну, то, что грибы сохраняют водород. А... Любые грибы, это и есть, вот, как зонтик, они сохраняют водород, который поднимается вверх. А другой водород, который не попадает в гриб, она уходит в небо. Она сохраняется в небе, и... Там она защищает нашу планету от метеоритов, ну, Падающие метеориты, например, большой кусок льда, она попадает в атмосферу и начинает гореть, сгорает полностью и уже как бы не падает на Землю. Это именно водород защищает нас. Еще водород она сохраняет свет солнца и превращается в радиоактивный тритий. Тритий испускает бета-электроны. Это быстрые электроны, а быстрые электроны разрушают озон. Озон разрушается, превращается в кислород, вот. кислород и еще э, катион кислорода, то есть, ну, обычный кислород, атомарный кислород, да? Кислород и атомарный кислород. Этот кислород падает на землю, вот. То есть не растения создают кислород этим. А озон создает наш кислород. То есть мы, когда вот тратим много древесины, много бензина, газа, мы разрушаем озон. Ну, она сама разрушается, потому что бета-электроны разрушают ее. Э, вот. Ну так создал наш мир, наш мир Бог Ягова поэтому все и работает вот. это для чего наверху у нас будет много топлива мы можем ее сохранить в баллоны баллоны с гидридом и опускать на землю и использовать этот водород для вырабатывания электричества электричество на дому электричество на машине электричество в офисах, а еще этот же водород мы можем использовать как топливо для ракет. В полеты другие галактики, другие планеты, другие ну, вот, по всему космосу, чтобы летать. Да. Вот. То есть э, у нас топлива будет очень много. Ну вот. То есть. Это, по сути, бесплатное топливо. Вы же сами ищете по всему интернету бесплатное топливо, бесплатное топливо. Но я вам предлагаю топливо, которое абсолютно бесплатное. Это водородное радиоактивное третьевое топливо, которое создается с помощью энергии молнии. То есть, энергия молнии падает на землю, распространяется через древесные угли, потому что не проходит через каменный уголь, потому что каменный уголь содержит метан. Вот. Метан высоким давлением изолирует вакуум молнии. Вот. Таким образом, создается по всей поверхности каменного угля много атомарного водорода, который превращается в молекулярный водород, поднимается наверх, и от энергии Солнца э, заряжается энергией, сохраняет в себе один нейтрон, два нейтрона превращаются в радиоактивный третий, то есть источник нейтронов, источник тепловых нейтронов. Вот примерно та, та, такая же техника и в углекислом газе. Углекислый газ тоже поднимается наверх и сохраняет в себе тепловые нейтроны и из изотопа углерода. 12 превращается в изотоп углерода 13 и падает на землю в виде этих, этих когда углекислый газ соединяется с водой энергия освобождается так как создается новый химический элемент и карбонат или просто карбонат Мы знаем что такое карбонат карбонат это обычная почва вот. вот такая почва падает именно во время грозы здесь уже не выходит с этими пузырьками не выходит не углекислый газ там а именно чистый водород можно это проверить еще с помощью пакета собрать ее и пустить она уже начинает подниматься ну значит это именно чистый чистый водород то есть анион гидрокарбоната, она остается в воде ну как говорил это тоже проверяется с помощью обычных электродов плюс минус ну, в течение нескольких ну, дней времени если эти анионы соединяются с тяжелыми металлами, то есть открытым металлом, она превращается в обычный карбонат. То есть обычную эту почву. Итак, вот обыкновенная почва. Вот. Вот что мы в результате всего этого получаем. Это почва, на котором Растут растения карбонатов, да, то есть почва, обычная почва. И при соединении углекислого газа с водой освобождается энергия. Много энергии, и эта энергия падает на землю в виде положительных позитронных энергий, то есть падает как молния на землю. Вот, вы видите, вот когда падает молния, большой большая искра, да, это на самом деле не чистая молния, то есть она падает на землю, энергия плюсовая падает, но отрицательная поднимается наверх, и поэтому происходит такой взрыв. А молния должна быть более мягкой, ну, то есть она падает и должна распространяться по всей поверхности земли, ну, заряжая всю землю положительными электронами, да. Вот. Еще, наверное, вы все видели такой фильм о планете Пандора. Там были такие эпизоды, где ночью все светилось. Ну, все растения светились, люди, насекомые. Это на самом деле наша планета. Ну, то есть наша планета точно также начинает светиться ночью. Такие места на планете есть. Даже в Ютубе можете посмотреть в плейлистах на моего канала действующие изоляторы молнии. Там вы найдете, ну вот, как вот в природе у людей волосы стоят дыбом, а от рук начинает исходить энергия, и они начинают светиться. Ну, ночью начинают светиться. Вот, то есть то, что я рассказываю, на самом деле существует ну, на этой планете Земля. Вот. А к тем, кто изучает Библию, но не верит моим словам, то вам будет судьей Моисей. Посмотрите на Моисея. Когда он разговаривал с Богом и вышел с двумя скрижалами, его лицо светилось, от его лица исходили лучи, и это видели Арон и другие люди. То есть это на самом деле происходило. Точно так же светился и Иешуа Машьях. Иешуа Машьях говорил, вы не умрете, но увидите царство Бога. И показал это царство Бога, то есть изолятор молнии действии Петру. И он как бы начал светиться. Все было в свечении. Вот. И Петр не понимал, что происходит. И он говорил, я поставлю вам шатер. Вот. Хотя не понимал, о чем он говорит. Вот. То есть, Царство Бога это каменный уголь, изолятор молнии, технологии Ягову Бога. С помощью этих технологий вы можете восстановить экологию, но если даже вы не будете восстанавливать экологию, каменный уголь находится под вечной мерзлотой, то есть с глобальным потеплением появится каменный уголь, который будет создавать новую атмосферу, то есть водород водород и озон с помощью воды океана. То есть, если уровень океана поднимется на несколько метров после расстояния от полярных шапок Герландии, Якутии, океан поднимется ну, на несколько метров, если даже поднимется, то быстро опустится, потому что будет создаваться, будет создаваться много озона, Потому что каменный уголь, она сейчас как бы в консервированном состоянии находится под вечной мерзлотой. Вот. Такой изолятор молнии есть в нашем районе. Летом можете даже побывать в этом месте. Потому что я каждый год стараюсь идти туда, искать и каждый год хожу и примерно знаю где она Тут, в моих видео есть про это там целых семь часов бьет молния на одном месте бьет молния молния и это все происходит на вершине горы ну как моисей поднялся на гору вот так нужно нам не подняться как моисей на гору на гору Ягова. вот и при этом увидеть все это ну как бы изолятор молнии в действии вот друзья сегодня прибор показывает совсем другие значения не такие как вчера а совсем иные смотрите она уже показывает 248 микровольт даже она растет растет, растет вот здесь она уже как бы ничего не показывает, потому что она выше а вчера она показывала где-то 40 микровольт а сегодня видите какое напряжение то есть эта сторона плюс, а эта сторона минус. Интересно. Будем наблюдать. То есть, каменный уголь, изолятор молнии захватывает все области этого мира, всю планету и всю Вселенную. То есть, то, что вы смотрите... То, что вы читаете, то, что вы изучаете, то, что вы видите, все вокруг, это все для изолятора молнии, для каменного угля. Это все технологии его Бога. И что в будущем уже в некоторое время, через некоторое время произойдет. Я, конечно, вам скажу будущее, хотя это не мои слова, а я это прочитал в Библии. То есть, будет день Иеговы. День Иеговы – это огромная, сильная война. Об этом говорил Иешуа Машлях. Царство будет воевать царством, народы с народами. А... В Исаии говорится, что в Егип... Египте будет день Иеговы, и царство будет воевать, царство и народы с народами. То есть вся война будет в Египте. Египет – это фундаментальная наука. То есть вся наша фундаментальная наука – это Египет. А все, кто имеет высшее образование – все они египтяне. То есть, все, кому нравится наука, тот, кто изучает науку, египтяне. Вот. И эта война, и день Иеговы наступит в Египте. То есть, фундаментальная наука полностью проиграет. Потому что она будет воевать между собой. Наука будет воевать с наукой, академики будут Воевать с академиками, профессора с профессорами, ученые с учеными. Потому что все, что я говорю, я говорю именно для науки, для фундаментальной науки. А если вы не понимаете, то это уже ваши проблемы, а не мои. Потому что все, что я должен был сказать, я уже сказал давным-давно, но не перестаю говорить, потому что хочу, чтобы вы все это знали и понимали, потому что все это не зависит от меня, это зависит только от времени, который назначил Бог Ягова. Спасибо за внимание. Мне в этом году уже не суждено вам показать изолятор молнии в действии. Потому что гроз, скорее всего, в ближайшее время не будет. И сегодняшний мой день по поиску этих этого щита и этих горящих стрел а, закончилось неудачей, конечно. Буду ждать следующего года. В течение этих десяти лет я записал для вас много видео и много рассказывал, писал в интернете. И теперь для вас есть как бы много материала, чтобы вы сами начали исследования. Итак, приступайте к пониманию изолятора молнии, каменный уголь. Потому что будущее человечества связано именно с изолятором молнии, каменный уголь. А вам всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, смотрите мои видео и комментируйте. Отвечу всем. Спасибо за внимание. Освещение волос. Видите? Это это освещение волос. Вот. вот. такое вот свечение волос. Это. Это свечение, это, это первая в мире съемка свечения волос. Смотрите, в моем канале еще не было такого видео. А это стоит сам аппарат. Я на этом пляже нашел этот какой-то странный кость. Скорее всего, оттопотопного. Звери, потому что она вышла с этим с морским песком, когда этот вода прорвала, она нашлась. Смотрите, вот, смотрите вот эти песок. Вот, видите, чистый, чистый. Обычно говорят Грибы ядовиты. Раз гриб ядовит, значит она содержит в себе активные химические элементы. Вот эти химические элементы соединяются с атомарным водородом. Вот. Это называется шампаньон или гриб. Приятного аппетита!